Дорогие друзья, сегодня я вам прочитаю рассказ из книги Анатолия Франца «Девочки и мальчики». Рассказ называется «Парад». Рене, Бернар, Роже, Жак и Этьен считали, что нет ничего лучшего в мире, чем быть военным. Катарина думала, как и они. И она хотела быть мальчиком, чтобы стать солдатом. Они так считали потому, что солдаты носят свою прекрасную форму, и палеты, золотые голуны и сверкающие сабли. Была еще другая причина, ставившая солдат Родины на первое место. Солдаты отдают жизнь за отечество. И нет большего величия в этом мире, чем самопожертвование, которое является самой великой из всех жертв, потому что подразумевает все другие подвиги. Вот почему сердца множества граждан так живо бьются, когда мимо проходит полк. Рене – генерал. Он носит шляпу с двумя рогами и скачет на военной лошади. Его шапка сделана из бумаги, а лошадью стал стул. Его армия состоит из барабана и четырех человек, в их числе одна девочка. Возьмите оружие, вперед, марш! И парад начинается. Франсин и Роже вполне хорошо выглядят со своим оружием. Жак, правда, вяло держит винтовку в руках. У него душа мечтателя. Не стоит его в этом упрекать. Мечтатели могут быть такими же смелыми, как те, кто не мечтает. Но их младший брат Этьен, самый маленький в полку, оставался задумчив. Он был амбициозен, сразу хотел стать генералом. Таким было его стремление. «Вперед, вперед!» – воскликнул Рене. «Мы будем нападать на противника в зале для обедов!» в Противника превратились в стулья. Когда играют в войну, стулья отлично подходят, чтобы сделаться противником. Стулья повалили. Это то, что может изобразить противника лучше всего. И когда все стулья уже были подняты на ноги в воздух, Рене воскликнул. Солдаты, сегодня мы победили противника, будем наслаждаться победой. Эта идея очень хорошо была принята всей армией. Солдатам нужно поесть, и на этот раз интендант раздал продовольствие по желанию: ромовую бабу, печенье, эклеры с кофе, шоколад и смородиновый сироп. Армия пировала. Один мрачный тен не ел. Он с вожделением посмотрел на саблю и на шапку с двумя рогами, которую генерал оставил на стуле. Этьен приблизился, ему надо было ее примерить, и он скользнул в соседнюю комнату. Там, перед зеркалом, в одиночестве, мальчик приладил шапку, подпоясался саблей. Он был генералом, генералом без армии, генералом для одного себя. Он почувствовал вкус амбиций, это настоящее удовольствие, полное волн радостных предвестий и широких надежд.